Кисуль, скажи, а ты знаешь, чем отличается девушка от комара? Нет, не знаю. Тем, что если ваксальд шлепнуть, она не перестает сосать.